Прошлое переписывать ни в коем случае не надо. Объясняю, почему. Любое прошлое, которое вам нравится или не нравится, оно вам нравится или не нравится исключительно с точки зрения вашей личной оценки. Никогда нельзя быть уверенным, что эта оценка абсолютно объективна, она включает в себя все знания всего мира. Это всего лишь ваше эмоциональное отношение к прошедшему. Но давайте посмотрим на прошлое немножко с другой стороны. Единственное, чем человек обладает в этом мире и обладает по праву. Это время. У него на самом деле больше ничего нет. Все это имущество, связи, отношения, это все иллюзия. Иллюзия, которая может разрушиться, рассыпаться в любой момент. Яркий пример вам, пожалуйста, Украина. Да, братский народ. Тесно целовались. Три формы ненависти были включены, и все, моментально уже, уже не братский народ, всё, уже враги на всю жизнь. Да, тоже ненадолго проснулось. Ну ладно. Еще раз. Человек существо управляемое, управляемое эгрегориальной средой. Поэтому собственное отношение оно никогда не может быть объективным, потому что никогда не знаешь, это твое мнение или мнение эгрегора. И пока ты с этим вопросом не разобрался, какие-либо шаги предпринимать крайне отрометчивы, думать надо о другом. На свое прошлое ты потратил время, единственный свой возможный ресурс. Переписывая прошлое, ты таким образом формально отказываешься, обесцениваешь свое время обесцениваешь, ты говоришь, я отказываюсь от 20 лет жизни, которые я потратил на, тем самым заявляю, цена моего времени нулевая, я выкидываю его на помойку, значит оно мне не нужно. Таким образом, будущее, которое вы будете себе простраивать, или в котором вы просто будете участвовать, потому что на простройку своего будущего вы уже право не будете иметь с обнуленным и бесцененным временем, будет точно так же оцениваться вами и окружающей средой, как нулевая цена. Все, что другой человек вложив два часа времени получит, вот столько вы не получите и сотой доли того за те же самые два часа, потому что цена его времени высока, а ваша мала. Вот так мы обесцениваем свое время, просто выкидывая свое прошлое на помойку. Поэтому вместо того, чтобы выбрасывать, переписывать свое прошлое, надо увидеть в нем максимально богатый смысл. То есть этот опыт, он же вас чему-то научил. И этот бесценный опыт поможет вам не сделать ошибок в будущее и придать значение этому опыту такое высокое, что цена времени на него затраченная возрастает в разы, вот это очень разумный подход. Вопросы времени и вопросы переписывания своего будущего это наша тема, мы ее с большим удовольствием занимаемся, потому что это крайне интересные и очень эффективные техники четвертого базового курса, работа с каузальным телом. Там и использование негативных ситуаций как ресурса, работа с привычками, кармические ситуации и работа со временем, все это как раз и направлено на увеличение стоимости прошлого времени. Мы не можем переписать будущее, но мы можем увеличить его стоимость, как для себя, так и для мира, с которым мы будем потом торговаться за время. Поэтому чем более вы высоко оцениваете свое прошлое, каким бы оно ни было тем больше ваша успешность в будущем. Такие люди обычно окружающим пространством непонятны. Человек, который превозносит себя до небес, окружающими воспринимается так, слегка с юмором. Но если мы посмотрим на жизнь людей с подобным мышлением скажем так, в объеме, то мы видим, что они хоть чуть-чуть, но все равно более успешны, чем окружающие. Это не потому, что они окружающие такие идиоты и признают за ними право оценивать свой собственный опыт выше, чем опыт других. Просто они заявили о себе такую цену, что по-другому они взаимодействовать с окружающей реальностью пути более дешевой стоимости не могут. И улыбка женщины с такой самооценкой всегда стоит дороже, чем улыбка женщины с самооценкой более низкой, не потому что поулыбалась. Но одной почему-то за эту улыбку отваливает мир в виде мужчин огромнейшее количество всяких плюсов и реверансов, а другой.. Еще и что абхамит. Да? Все зависит от собственной оценки вопроса. Поэтому собственное прошлое надо ценить высоко, очень высоко, даже если с точки зрения всех окружающих оно вообще ничего не стоит. Окружающие это оценка эгрегориальной системы. За каждым человеком всегда стоит какой-нибудь эгрегор. А у эгрегора одна задача сделать так, чтобы ваше время для них стоило очень дешево, тогда им меньше придется нам давать. А закон говорит, что никто не имеет права понизить вашу стоимость в одно лицо. Это всегда контракт, это всегда добровольное взаимодействие. Так как с работой, вы приходите и говорите, сейчас моего времени стоит столько. Вам работодатель говорит, я столько не плачу, ну до свидания. А если ты начинаешь говорить, ну а сколько ты платишь? Я плачу в три раза меньше, ну ладно, вот это ладно и есть ваше добровольное согласие. Точно так же мы относимся и к своему опыту. Соглашаясь на мнение других, что этот опыт выеденного лица не стоит, мы обесцениваем свое собственное время. И Грегор потирает ручки, говорит, еще один удешевился. Это значит, что я на этот же самый ресурс могу купить таких троих. Супер. Вы как делец, да? Не согласились бы покупать работников за такие цены? Конечно, бы согласились. Вот эгрегор поступает только точно так же, только цена вопроса здесь ваше время. И его оценка тем ресурсом, тем событийным рядом, которые он способен вам предоставить.